Друзья, всем привет! С вами Геннадий Истомин. Сегодня я вам расскажу о том, как сделать большие часы в стиле лофт. Такие метровые, хорошие, красивые, на большую стену. Но прежде чем мы займемся изготовлением часов, я хочу вам открыть маленький. Может для кого-то даже это будет секрет. Ну, в любом случае это вам понадобится. Вначале я хотел взять вот такой вот механизм. Я купил там часы за 260 рублей вытащил и понял что я сделал ошибку обычный механизм для больших часов не подойдет так как ну, сладненькие здесь не знаю как это называется детали и они просто не тянут стрелки следовательно я взял заказал специальный механизм он называется усиленный с помощью которого уже большие полметровые стрелки спокойно идут и показывают нам время Поэтому прежде чем делать большие часы, имейте это в виду. Ну а теперь поехали. Для изготовления часов использовал 6-миллиметровую фанеру с помощью рулетки, угольника и линейки. Необходимо было определить центр для того, чтобы в дальнейшем сделать окружность, ну и также сделать циферблат. В качестве циркуля использовал рейку, в ней я сделал необходимые отметки а именно ширина циферблата там круги так называемые после чего просверлил э, центр в фанере куда в дальнейшем вставил гвоздик э, ну, чтобы двигался циркуль по кругу ну, и непосредственно самой речки вставляя карандаш в просверленное отверстие в реке стал вырисовывать окружности Карандаш ступится, но а фанера ну, в целом получается здорово, практически ювелирная точность. Ну, и где-то через там, 5 буквально минут, может даже меньше, циферблат был готов. Для себя сразу решил, что цифры будут римскими, поэтому для того, чтобы их изготовить, мне нужно было сделать три основные цифры. Это 1, 5 и 10. Для этого использовал плотную картонку с помощью карандаша линейки. Нарисовал их, после чего с помощью ножниц все это вырезал. Один из важных моментов или этапов это сделать правильную разметку. Для этого использовал всю ту же рейку, только мы ее прикладываем с краю, до центра замеряем расстояние и потом влево и вправо проводим линии, черточки делаем. После чего уже от центра к этим черточкам, проводим линию и получается разметка очень точная ну и заключительный этап черчения или рисования не знаю как это правильно назвать это нанесение цифер на сам циферблат с помощью шаблонов и карандаша все это наносится также с помощью линейки обводится чтобы было более четко чтобы было легче это все выпиливать с помощью сверла, шуруповерта или дрели у кого что необходимо теперь сделать отверстие, куда в дальнейшем будет вставляться электролобзик и выпиливаться панера. Тут следует обращать внимание на то, что нужна обязательно сильная аккуратность, так как одно неловкое движение и вся работа может пойти на смарку. Самая пыльная работа это конечно вырезание лобзиком, и пыльная, и шумная. Вначале выпиливается окружность наружная, чтобы было удобнее работать. После чего уже вырезаются, выпиливаются непосредственно сами элементы. Тут также необходима аккуратность. Все это делать с очень ювелирной точностью, но ну, чтобы это в конце концов выглядело очень красиво. Циферблат выпилен. Теперь вам необходимо с помощью шкурки весь зачистить. Убрать все заусенцы и циферблат готов к покраске. Для покраски использовал два основных цвета: это черный и коричневый, чтобы придать часам такую старинность английскую. Вначале черный наносится, потом коричневый, а потом с помощью кисточки, которая сухая, все это растирается. Также чтобы придать еще больше эффект такого окисления, использовал синюю и желтую краску и легкими мазками все это наносил на детали, так сказать, старинных часов. ну и в заключение также окрасил заднюю сторону все и дал высохнуть два часа. стрелки как и Усиленный механизм я заказал в интернет-магазине. Так как у них есть особенность, они имеют противовес для более легкого хода. Ну и с помощью быстросохнущей краски баллончика придал им красный глубокий цвет. Чтобы спрятать часовой механизм, я выпилил круглешок внутри. Квадратик под размеры механизма. Приклеил его с задней стороны к часам. Прижал. И также сделал 4 квадратика по кругу часов, для того чтобы они плотно и ровно прилегали к стене. Также это все прижал на там буквально там, минут 20 и клей все это схватилось, после чего их также покрасил. Осталось соединить три элемента, это часовой механизм с циферблатом, хорошо это затянуть. Также установить аккуратно стрелочки красные, поставить время, поставить батарейку и повесить их на стену на заслуженное их место. Друзья, ну вот и закончили мы изготовление наших часов. Они висят, они работают. Красные стрелки, так сказать, выразительно бросают на себя взгляд. Следовательно, наша работа получилась. Желаю всем удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем всего доброго, пока!